Как и где в продающем видео размещать кликабельную ссылку? Ответ просто очевиден. Экспериментируйте. При помощи сервисов Google Analytics, Яндекс Метрика вы поймете, какая ссылка работает. Ссылка должна работать. Она должна приводить зрителя на ваш сайт или ваш интернет магазин и конвертировать его в покупателя, ну или в потенциального покупателя. Опять же, ссылки могут быть как в самом видео, так и в речи ведущего, так и, к примеру, она может быть под этим видео, либо в описании. Также у меня есть хороший кейс, когда Ссылка работает прямо в комментариях, и э, покупатели переходили из комментариев к видео конкурента, они прямо приходили к нам в магазин. Хотите узнать больше, э, узнайте по этим контактам, приходите к нам, пишите, дружите с нами и подписывайтесь на канал Видео для бизнеса.